Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения. Сейчас с Авито у меня поступили заказы. Два заказа поступило. Один покупатель оформил Авито-доставку Почты России. Заказал Дед Мороз и Снегурочку набор. Плюс сюда покупатель попросил включить блок питания Xiaomi 67 ватт. Еще один покупатель также оформил Авито-доставку Почты России. Оформил у меня блок питания Xiaomi 67 ватт. Этот блок у меня поедет в Ленинградскую область, этот у меня комплект, я его отправляю в город Самару. Все, сейчас товар упаковываю, иду на почту отправлять. Пришла на почту отправлять посылки. Авито доставка, Почты России, отправляю идет Мороза и Снегурочку музыкальных и блок питания с Xiaomi на 67 ватт. В комплекте идет блок и провод. Провод идет с разъемом USB на Type-C. Отправляю авито-доставкой почта России. Блок Xiaomi 67 Вт. В комплекте блок и провод. Провод идет с разъемом USB на Type-C. Сюда, Да. Угу. Это вот один у меня пока заказ.